Приветствую вас, мои дорогие зрители! Меня зовут Лилия Донского, и сегодня я вас поздравляю с отличным завершением каталога номер 15 и со стартом 16 предновогоднего каталога. Это один из лучших каталогов в году, поэтому... Я быстрее тороплю сделать с него заказ. Итак, я уже у себя в корзине. Я думаю, вы умеете заходить в корзиночку. Да, вот нажали на, в правом уголочке наверху и начинаем загружать сюда продукцию. Я уже все загрузила, вам просто покажу, что я себе заказываю. Итак, два продукта мне пришлют как официальному обзревателю. Это будет набор с магнитными накладными ресничками. Кстати, отличная идея, очень хочу их попробовать. И новая тушь черной индиго. Себе заказываю колечко из серии Норхен, то, которое я хотела. Далее беру. Наборчик, жидкое мыло с медом и молоком. Набор здоровые зубы с кальцием обязательно. Это лучшее предложение каталога. Честно говоря, я взяла бы прям 10 баночек. Далее беру себе шампунь, восстанавливающий и кондиционер Butanicals отличные продукты. Мне идеально они подошли. Так, под заказ у меня дневной крем от пигментации, защитный крем-флюид, ночной крем против пигментации и сыворотка против пигментации. То есть, все эти продукты я беру для клиентки. Далее тоже матовая помада для клиентки серии Он Color, 2 мыла. Краски для волос. Кстати, вот себе еще не добавила красочку мой светло-русый. Вот так еще себе добавлю. Далее, дневной крем против морщин, пока оставлю в корзине, сейчас покажу вам один фокус с этим кремом. И тоже под заказ универсальный крем, тушь с экстремальным объемом и две туши с эффектом кошачьих глаз. Далее, у меня в заказе есть еще wellness, wellness пока один, так, это идет бесплатный wellness, четвертый шаг. И я добавляю мужской wellness сюда, так, для Миши wellness. 29 девять, шесть, девять, семь. Смотрите, я добавила велнес. Как мне оформить подписку? Смотрите, ух ты, нет в наличии. Ой-ой-ой, как же это печально. Ну, надеюсь, появится попозже. Тогда закажу. Менять пока не буду или заменить сразу на женский. Да, он нам предлагает заменить на женский, ну давайте сделаем женский, пусть будет женский. И теперь смотрите, мы нажимаем на круговую стрелочку «Оформить подписку». Я выбираю для себя, нажимаю «Добавить», и у меня коробочка ушла в самый низ. Вот здесь она у меня в разделе, в разделе видите где? Ага, появилась вот за денежки, wellness, как я потом его смогу поменять на мужской в следующем каталоге, как появится. Кстати, можно мужчинам пить женский, женщина мужской. Но это еще не все. Я хотела обратить ваше внимание на крем, где он у меня потерял крем-крем-крем, дорогой крем на Экологен, тоже у меня под заказ, 1119 рублей стоит крем. Если же нажать далее, если вы участник премьер-клуба, то вбивайте в себе вот в эту строку крем код крема и нажимаете добавить я уже вбила вот он 42 426 смотрите ребят цена 696 рублей то есть как участнику премьер клуба я постоянно делаю 150 баллов один раз в каталог у меня есть скидка 50 процентов на любой продукт ну согласитесь 700 рублей для меня стоит этот крем или, если мы вернемся в корзину здесь, он стоит 1120. Отнимите 700, получится 420 рублей выгода. И как, ну, как бы выгоднее получается. Поэтому я здесь отнимаю. Убираю из корзины и оставляю с 50% скидкой. Он у меня уже встал вот здесь как раз вот внизу в следующем разделе дополнительно к вашему заказу. Итак, я проверяю далее заказ. Каталоги 10 штук за 230 рублей. Прекрасно. Еще один каталог за 9 рублей оставляю. Пакет мне не нужен, я от него отказываюсь. Так, далее. Здесь у меня Wellness проверила все отлично. Нажимаю «Далее». Отличный заказ первый и сразу 264 балла. Вы можете выбрать на подарочные пакеты со скидкой всего по 47 рублей. Вот здесь написано, что вы по акции проходите, выбираете. Далее идет спецпредложение. Я его уже полистала. Вы знаете, мне вроде бы отсюда ничего не, не заглянулось, не приглянулось. Но еще раз вот просмотр. Ой, такой шикарный лак. Но у меня он есть. Пользуюсь с удовольствием. Это звездная метеоризм. Классная цена. Ой, золотая, розовая, кстати, часто спрашиваете у меня про этот лак, смотрите, 79 рублей, но у меня лаки все есть, роскошный желтый шарф 527 рублей, нажимаем больше продуктов, смотрим еще какие продукты есть, ой, ну чудо, конечно, чудесное предложение, двигаемся дальше, здесь выбираем место доставки, либо это на дом, либо на СПО, далее нажимаете, нажимаете, оплата я рекомендую оплачивать после не сайта а после с, с, с карты да, с онлайн кабинета опять же смотрите если вы делаете заказ как сказать на СПО то потом если вы делаете на пикпоинт или на пятерочку то надо сначала оплатить заказ то есть вы эту же сумму видите вы его оплатите потом только уже выбираете завершить и все и у меня получается завершить оформление заказа стоит Сумма прописана, смотрите, у меня сумма заказа 10 151 рубль, а к оплате всего 5 281. Откуда такая маленькая цена, давайте посмотрим. Оказывается, у меня скидка прошла почти 5000, из-за этого у меня так снизилась цена на покупочку. Очень даже удобно, откуда берется эта скидка, это за работу команды. Бывает скидка еще кэшбэк со 150 баллов, 10 процентов, там где-то рублей 850-950, то есть, ну, где-то в районе тысячи вы получите. Вот. Если говорим о команде, то с командой у нас большая скидка. Вот у меня оставляют, видите, примерно 5 тысяч мне оставляют на товарном поле, чтобы я эти деньги использовала для оплаты заказа, но не более 60% от суммы заказа. Вот. Так что я вам показала сейчас вот эту процедуру оформления заказа. Если у вас какие-то есть вопросы, всегда обращайтесь к своему наставнику, к спонсору. Чтобы вам помогли, все разъяснили. А я сейчас еще раз проверю заказ. Может быть, что-то забыла дополнить. И завершу оформление заказа. Спасибо вам огромное за внимание. Всех благ. Успешного каталога. До встречи. Пока-пока.